А может ли тогда психология как-то помочь найти себя? Или вначале мы должны узнать о себе что-то, и в дальнейшем уже психология как-то будет подталкивать и направлять дополнительно? Ну, в идеале человек пришел с этой программой именно для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но дело в том, что цикл времени... И тот цикл, в котором мы сейчас все находимся, а именно Кали-Юга, означает то, что есть определенные деградационные, так скажем, признаки того, что человек потерял способность это узнать. Поэтому, как правило, он этого не знает. Если только его, скажем, родители, изначально планируя появление на свет вот этого сущности, этого ребенка своего, они не знают, о чем идет речь, и они его не направляют. Поэтому желательно иметь специалиста, учителя. Так, в случае бы, были во все века, во все времена. Это определенная категория браманов, которых сегодня очень практически нет на Земле. Браманы – это люди, которые действительно знают. Они знают законы и материального мира, и мира высшего, и мира духов.